Не нужно бояться смерти Смерть придет Это единственное, что в жизни определенно Все остальное неопределенно Зачем беспокоиться единственному, что в жизни определенно? Смерть абсолютно определенно Умирая 100 человек из 100 Не 99%, все 100% Никакой научный рост, никакие прорывы медицинской науки ничего не меняют в том, что касается смерти. Сто процентов людей умирает точно так же, как умирало тысячи лет назад. Всякий, кто родился, умирает. Исключений нет. Таким образом, мы можем не заниматься смертью. Она случится, и когда бы она ни случилась, это приемлемо. Какая разница, как именно она случится? Погибнете вы в аварии или тихо умрете на больничной койке? Если вы видите тот факт, что смерть определенно, остается только формальности, как умереть, когда умереть. Единственное, что имеет значение, человек умирает. Мало-помалу вы поймете этот факт. Смерть должна быть принята. Нет смысла ее отрицать. Никому и никогда не удавалось ее предотвратить. Расслабьтесь. Пока вы живы, всецело радуйтесь жизни. Когда придет смерть, всецело радуйтесь смерти.